Привет! В этом уроке мы с вами э, немножко познакомимся с такой программой как Audio City. Мы сейчас узнаем, как брать шум и ставить <связать> запись посередине записи. Вот так вот. Окей, давайте запишем такой при... простой пример. Раз, два, три, 4 пять. Остановим. Давайте послушаем, что получилось. Э, д... Закрой дверь. Так. вот такая вот запись. Так, наша задача удалить вот этот чат И вместо него поставить нормальный 4. Так, для этого давайте сделаем следующим образом. Для начала возьмем и нормализуем вот этот звук, чтобы громкость нормально была. Для этого выделяем все весь трек, ctrl А, эффекты, нормализ и нажимаем ОК. Okay. Вот, давайте послушаем, что получил. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь звук а, громко стало норм, нормально Так, теперь запишем новый трек, где мы запишем а, но новый а, новый 4, да? так раз два четыре вот. Давайте послушаем четыре вот так удалим ненужные фрагменты от клавиши delete выделяешь зону вот так вот просто и delete так теперь вот этот трек надо нет вот этот трек полностью вот так выделяем Теперь эффекты. Normalise. Okay. Давайте послушаем. 4. Вот. Теперь выделяем вот это все. Зажимаем Ctrl-X. Ctrl-X это вырезать. Вот эту дорожку пока что пускай стоит. Так, и либо можно сделать Ctrl-C россии скопировать что пока пускай вот это будет нажмем соло тогда вот этот только трек будет проигрываться перед 5. 5. 5 вот вот вот здесь мы ставим мы можем как бы заменить фрагмент этим а, треком либо вот вот здесь вот поставить именно на указанное место вот если зажать катарел и крутить колесико мышки, то можно делать приближение. Так, давайте, можно делать фрагмент, а, то есть вместо этого фрагмента мы ставим вот этот полностью вот этот трек. Либо вот так вот, просто указываем вот здесь и в, вот здесь поставится вот этот трек. Правка, ставить control V. Ctrl V. Вот. Давайте послушаем. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Так, мы забыли удалить четыре. Вот, этот. вот так вот, давай послушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, теперь все нормально. Так, вот этот трек можем удалить. Вот, отключаем соло. Теперь а, удаляем, что мы... <кхе> Для этого делаем следующим образом. Заходим в эффекты. Нет. Надо полностью выбрать трек. Ctrl а Эффекты. Э -э удаление шума. Создать модель шума. Нажимаем сюда. И должны указать фрагмент, где есть шум. Например, вот этот. Вот маленький диапазон. Эффекты. Удаление шума. Вот, теперь вот эти кнопки активировались. Прослушиваем. Ну, ну в принципе. Сейчас давайте посмотрим. Удалить шум нажмем. Ой, так. Фрагмент шума. Так, надо. Оказывается не так. Прошу прощения. Вот. Просто выделяем фрагмент. Вот так вот. Удаление шума дать модель шума okay. нажали вот этот фрагмент принял ну программа поняла что этот фрагмент как будет пример шума и во всем треке она сейчас удалить удалит весь весь шум используя вот такой пример так эффекты заходим обратно и удаление шума удалить шум вот. послушаем раз два три 4, 5. Немножко приглашенный получился, и поэтому контролл А. Эффекты. Усиление сигнала. Прослушаем. Раз, два, три, четыре. Нажимаем ОК. Okay. Вот. Раз, два, три, четыре, вот. пять. Вот такой вот результат у нас, и вроде все. Окей, okay. а если есть какие-то вопросы, пишите. Окей, okay. а новая версия Audio City. Так, интерфейс чуть-чуть поменяли. Вот, а в целом осталось как было. Так, нажимаем а, запись. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Вот. Так, конечно, выделяем все. Ctrl A. Эффекты. Нормалировка сигнала. Вот. Немножко поменяли названия, термины. Но ничего страшного. Все, в принципе, 5. похожим названием. ОК. Выделяем фрагмент шума. Эффекты подавления шума. Можем создать модель шума. Окей. Теперь выделяем все. Подавление шума. Нажимаем ОК. Раз, Раз, два, три, четыре. 7 доемный трек развивайся и 4 так вот это соло выделяем вот это выделяем этот фрагмент эффекты нормалировка сигнала нажимаем ok 6 4 Так, вот этот фрагмент. Ctrl-C7. Uh, вот сюда ставим. ctrl Вот, готово. Этот трек можно удалить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот. А во время записи лучше бы отключить трек, который уже записан. Дабы а, как бы на фоне не, ну, воспроизведения не было, не записалось. Вот. И как у меня сейчас получилось. Ну все, закончили. Пока. А теперь рассмотрим такую тему, как а, сохранить звук в формате MP3. Заходим на этот сайт. Вот. Так. А, и выбираем. Нужно выбрать а, не, а, битную систему не операционной системы, а программы самой. аудио сети сохраняется в, а, а, в X86. Значит, надо скачать 32-битную версию этого DLL. Скачали. А вот я скачал вот такой вот zip. И то, что находится в этом zip, копируем в папку программы и плагинс вот сюда берем сюда так и потом запускаем аудио через а, запустить от именно администратора и открываем формат наш новый так от, открыть а, wav файл вот и экспортировать аудио Выбираем MP3. Выбираем, например, тест 1, 2, 3. И вот. Нажимаем ОК. Okay. Так, не сохраняем. И вот формат. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой вот результат у нас. Окей, okay. Все.